Приветствую вас на канале Asma The Play. Мы начинаем Evil Within играть. Давайте посмотрим сначала в настройки заглянем. А, что у нас с графикой. Яркость. Яркость единственное, о чем мне надо поярче. ни хрена не вижу. Вот так. Так. Громкость. Музыки удалим громкость диалогов эффектов оставляем управление так отключить удерживать вибрация чувствительность мыши вот так поставим вот назначение клавиш Так, шаг влево так фонарь Понятно, ударить. ясненько, Красно прятаться. Еще бы. Подтвердить, взаимодействовать пробел. Так. Отменить, поджечь. Ух ты. Выстрел, прицелиться, ускориться, перезарядить. Ну-то стандартно. Так. Ходьба. Экрана снаряжения. М. Все понятно. Так, тут у нас что? Выключено субтитры. <как> Включить. Ну все, вроде бы. Все настроено. Вот тебе и вызов. Так, новая игра. <как> Давайте. Яркость, яркость мы настроили уже. Так, выживание. Нет. Уровень сочность обычный раскладку управления можно сменить в меню настроек прекрасно экстренный вызов всем машинам, всем машинам. 1199 срочный вызов код 3 психиатрическая больница маяк это 184 -й. вызов принял выезжаем принято 184 и так детективы я знаю, что вы только что сделали, но боюсь, нам придется сделать крюк. Что-то серьезное? Бунт? Вызов пришел недавно, сказали, там много убитых. Там уже полдесятка машин. 131-й прием. Может быть, этот призрак того врача, который спятил и убил много пациентов? Нет, совсем не так. Пациенты пропали. Какой-то скандал. И все равно, жуткое дело, верно? 127 124-й прием. Джозеф. Думаешь, тут есть связь? Возможно. По-моему, это дело засекречено. Всем машинам у больнице ответьте. Диспетчер, это детектив Кастелана, с машины 184. Что происходит? Прием. 184 там то Связь. Есть ли. черт! О боже! Здесь тебе Перед тем как играть в эту игру, посмотрите. Младший детектив китман Есть нет. идеи? полуночный экспресс 2008 года. Думаю, мы узнаем, как только прибудем. Вам понравится 2008 год? Полночный экспресс. Это как? разминка для этой игры будет Заходим, заходим. Что Ничего скажешь? боимся? Коннелли, свяжись с диспетчерской и сообщим, что тут творится. Джозеф Кидман, за мной. Пойдем осмотримся. Ладно смотреться мы всегда за видите куда-либо двигать всегда осматривайте но только сейчас это конечно не поможет в данной ситуации потому что у нас только один путь и он пролегает только в одно место здесь мы Ничего не сможем взять. Давай. Заходи. Пахнет кровью. Ладно, будь на чеку. Посмотрим, что там. А ты сторожи эту дверь. Может я с вами? Мы не знаем, что нас там ждет. Будь здесь. Ты что-нибудь слышал? Ну как? Так. Управление. слышно вот так избавим который там для скоростных мышей здесь кто-то живой Давай, смотрим. Вот такие Вы игры. Говорят, ночью. Что произошло? Не может быть. Может. Невероятно. Рувик. Я о нем позабочусь. Надо проверить камеры наблюдения. Давай. Проверяем камеры наблюдения. Такая простенькая, да, немножко игра. Отвлечусь от Хогвартса, опа. какой черта? Очень быстро. он я не мог убить потому что игра бы закончилась поэтому мы вышли и вот самый неприятный момент начинается наше пробуждение Давай. очнись <gülüyor> <gülüyor> ya boş yılacağım bo o kal diyor Рубил мясо и пошел. О, видите пол тела. Опа. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Опа, взял. Пока не геройствуй. Не геройствуй. Если тебя так легко взяли. А... Смысл от тебя. управление даст скрыться, отвятутся а нас поймали подожди надо сделать так, чтобы нас не поймали. Ой, господи, раз, два. Я уже забыл, куда тут идти надо и как надо идти. Ладно, надо вспоминать потихонечку все это дело. Поплушку там разделывать человеческую. Связка ключей. Давай, иди. Поймал. Ладно. Теперь мы хоть знаем, что туда там надо взять. надо взять связку ключей эту греблую. Да? Я думал, за ним надо как-то там. Ой, ой, стратегия. Так, иногда лучше стратегия бегства. Давай, разделай и иди. Неплохой, да, начало? Два раза провалили. Это я играл только в нее давным-давно. Это какого года? Э -э а а по-моему, также 2008 -го, этого года. Выпуска игра Хотя не факт. я не понял, а о чем у объекта? Настройки? Нет. Управление. Фонарь, ударить, так. Красца прятаться, так. Отметить, отменить, поджечь цель. Ну, бог с, ним. с. Нет. Ладно? Ускорится Shift. Красное движение. сейчас у меня пока не бегать не понял почему так медленно ходишь Опа! Счет! Беги! Беги, город! Ой, город, город! Горост! Ой-ой-ой. С не переболовал меня. Ничего. Выбежал. Кали в мясе в мяша. Господи. Только единственное, что он мне бензопил эту ногу-то задел. Храни. Может, подохнуть? Уже от кровопотери. Нет. Господи, вот это мяша там труп еще. Давай, хорош хробать. Что куда бежать. Контрольная точка. Вау. Ну-ка давай глянем, может какой-то инструмент могу подобрать здесь. Нет, просто декорация. А он сюда по-любому должен спуститься за мной. Иначе не так. так немножко. может что-то надо было собрать, можно было. Но только я в сомнениях, конечно, по поводу этого плана. Так, два пути. Где же выход? Так, старая записка из канализации из-за. Запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт который вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. Возможно. Только вот в эти двери-то я не могу же пройти. Нет, не могу. либо это не могу Ага, подожди стой хочу попробовать там дверь была все таки хочу узнать что за ней так, тут вроде как типа можно сюжетной линии да вот с этой рамочкой идет. вот она дверка Ничего. Я чувствую, что он где-то здесь, рядышком, ходит. Бродит. ай а, а, а, а, а. это я пока сбить не могу. Хотя явно видно, что показано, что она сбиваемая. И это тоже. Давай, значит, ломи где-то здесь. я могу эти шкафы обшарить? нет, не могу пойдем наверх давай калич господи, у тебя длинный путь сейчас он подбежит снизу пойдем. да? нет, не подбежит сверху он тоже меня не выдернет, иначе игра бы кончалась бы на этом месте Проверка системы СТМ начинается. 3.15. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальные. Продолжая эксперимент, агент собирает данные. Час 30. Возникла аномалия. Не подопытным. Стенографистка сказала, что ей нехорошо и по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает отключить систему СТМ. Принятника. система ст.м. чуть-чуть чуть-чуть и мы его двери что мы видим не спеши а спешить некуда нам главное дойти давай прячемся обзор мышли где ты ты да, пиздится не ходи не что а в пиле Точка. так я ничего не могу да здесь найти а, вот так, близость врага рядом обнаружение врага Враг вас засек. Так, когда враг подойдет к вам на определенное расстояние, появится значок близости. Когда враг обнаружит вас, появится значок обнаружения. Я понять не могу, что опять сюда идешь, что ли? сторону он должен уйти чтобы я мог выйти ладно раз я до равно на контрольной точке давайте я выйду все таки не должно так быть чтобы на первом же испытании меня здесь же приначали Да что понимаешь, что все у меня зарезал? Он меня зарезал, у меня поймал. Что, что нам делать-то? Ладно. Как это мы знаем? Так не показывайся, не показывайся. Учитывая какой ты калич. прятаться давай подождем может ты сюда куда-то придешь и должен разбить эти ящики все-таки ты ч пока меня не заметишь там и будешь так Я надо как-то выманивать значит и как это сделать Блин, беги! А Он же меня видел, где я спрятался. Все-таки надо подождать, пока там ящики распилить, потом сюда все-таки убежать. Давайте так сделаем. Потому что я помню, я раньше не так делал, я как-то по-другому. Я в обход там ходил, крутил кого-то так что а сейчас я лучше подожду пока ящики распилить мы знаем это Так, сейчас он придет там кого-то здесь попилить Давай. Будет потихонечку распиливать ящики. алгоритм есть у него. Осталось только выяснить какой. Я уже понял, что ящики он все равно все распилит, рано поздно. чтобы он меня увидел конечно нельзя опа ждем Вот здесь ящики распылил который справа от меня проход загораживает давай не фырчи да все ждут ой, ой, ой далеко ходишь сюда а вот так сейчас он распилит эти ящики если дойдет нет, дошел. Это с тобой не так. Нужно что, тоже там ладирует. разбил так ладно прошли ваши пазами не пошел сюда Субтитры Блин, да ты тварь такая! Ну сейчас просто куда-то будешь головой я ещё смог куда-то убежать. -мо! моё Нахрена я подвиг совершаю! О, oh, oh, oh, oh. подожди, аптечка где-то видел, аптечка. Так. Где тут аптечка была? Или что это было? Хотя какая аптечка? Мне тут аптечка, по идее, не должна помочь. Так не понимаю, ладно? Опа. А, черт. О, мой голос за мной. Бегай, давай. Кто-то мне помогает, что ли? Вот он мне флажок хороший, я так понимаю. Поехали. Ивел. Ивил это, если не ошибаюсь, какой-то злоб в переводе, да? По-моему, так. Что-то, хотел покурить. Да, не вышло. Ничего страшного. Блин. Presence Betsy Soft Work Presence Я надеюсь я все-таки говорю. Вы надеюсь, посмотрели все-таки фильм Помощник Экспрес 208 года. Там тоже, вот про такого же практически маничена, но только он орудовал подземки. Он убивал людей. Интересный фильм. О а концовка, правда, как сказать? Любителя, хотя до 2008 года фильм очень даже хороший. А задумка самого фильма, как-то ну, задумка сюжета только что. Даже и на нынешнем фильме все очень хорошо. Что, батюшка Лениш, что ли? Evil. White. Whitehill. Whitehill. Whitehill. Evil Whitehill. Как будет вызывать, его. Я пока язык сломаю, пока выберу так мы прибыли уже не хромаю, заметьте так он не бежит действий никаких нет ой, ой, ой, ой. потолок рушится или больница или что это Мы видим какие-то макетные товары, правильно? Я бы подождал, но... А, нет, Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Да, вот черт! Назад мы не вернемся. сожрать только в таком-то большом количестве ой черт города уходят ой. Ой. эпицентр там я не знаю нас разворочено как на авт, похоже кто выжил, там кто не выжил. Амбулатория, да? Амбулансы. Спорая помощь. Черт, что со связью. Боюсь. Мы они от твой. остальных. Наверное, все остальные погибли. У вас Это там все в порядке. Верно? Пара синяков, все хорошо. Хорошо. Хорошо. Все хорошо, все хорошо, хорошо будет, хорошо. когда выберемся. Еще немного, и выберемся. А вот кого видели? Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Падаем, падаем! Дистанционно не А, я... я... а я... какие-то Падаем, падаем, падаем! Он предвидел это подожди от маньяка что зря убегал что ли чтобы вот так вот бесславно сдохнуть эпизод один пройдет так сохранить игру давай сохраним так Давай следующий эпизод. пройти. Так, свет фонаря помогает врагам быстрее вас заметить. Ага, это что я, в смысле, еще и мои катьмы, мои мои маяк, пнуть должен, что где я нахожусь или что? Хотите? Хотите меня? От тележки, вперед! На поличь, и по, и по компот и каши что там у вас боли серые какие-нибудь жертвы не просто они меня хотят они так долго не везли к тут везут реально весь коридор хотите мне там расписочек не докторов никто меня не ждет что ли Эпизод 2. У меня какой-то пистолет, значит, должен быть, раз у меня есть функция перезарядки. Что-то я сомневаюсь, что мне пистолет вообще поможет. Господи, это что за мутант? И вот я с какое-то количество жизни проснулся все-таки. Все-таки индикатор шкалы. У меня тут есть для жизни Причина смерти остается загадкой. В приозерном поселении найдены трупы. Более дюжины из дуродовых тел, найдены в деревне Элк Ривер. Несколько жителей пропали так. без ну давай. Так, минутку. Не понял. Так. Вот так. Давай, давай, давай. Эй, давай, здесь кто-нибудь есть? Вот тут. Раканы. Это мы видим. Медсестра. Мы проснулись. Мы. Я проснулся. Что с что остальными? Спалаш... Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Кстати, ее тоже нет. Так. Своего рода небольшая головоломка. Если здесь никого нет пойдем. Вот это зеркало Эй, это должно быть зеркало. Здесь кто-нибудь есть, нет. Так ладно. Бегать я не могу. Ага, Писить я могу. Что за хренотень? Больница? Это очень важное для вас место. Еще здесь бы. вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Если не распишетесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Ага. Сейчас минутку распишемся. Сохранить. Давай новый чай Вот так. Сюда, пожалуйста. Пахнет лекарством. Как я понимаю, у меня кроме стула-то здесь больше не наче. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Я напряжен. Пожалуйста, садитесь. Давай. Я так хотел сесть, но не садился до этого что-то. А, это еще что? Не Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет. Стойте! Опа, улучшил. Видите? Так гораздо лучше. Сестра, а ч ⁇ а? Что, что заставляет, заставляет вас так думать? Пироматов что? Бля, бля, нет. Я буду ждать. Жди, жди меня, сестричка упал заперман попал, нет? Господи, я чутьюс. Черт, что здесь творится? Какое лекарство находится в этом походу, шприце неизвестно, однако оно неплохо восстанавливает здоровье. Где я? Кидман, ты где? Конноли! Понятно. Так, пробел использовать. Папа. А еще могу так? Нет. Нет, не могу. Опа. Там мозги на двести прокачал. Вот. Это для будущей прокачки, видимо. Так, ладно. Я нахожусь здесь, вылез оттуда. У меня только один путь. Игра-то линейная. Даже если сюда отключусь, все равно мне надо будет сюда. то давай пока туда пойдем где свет виднеется Опа, лампа а вот они это зомби зачем так не убежишь Че, не видишь, что он там, вон, потяни даже, что он там жрет кого-то, человечному какую-то. А, ты сам идешь. Опа. Квадали. Башку... Господи, он меня заметил ничего. О, боже, еще а, ну, хрен попадешь с этого пистолета. Может быть, туго. Это я единственное, что я осознаю и понимаю. тебя что ли поставить в ящиках что здесь Пойда один-то патрон у меня остался. Погнали. Хорошо. Подожди, сначала возьму баночку. Использовать. Варианты? А где у меня фонарь? На поясе висит? А как мне на рукопашку там переделаться? информация точность Блин, близко. больно больно и Ого. что за ловушка ты об этом ты Лесли, да я из полиции, бьётся, я постараюсь полиция. помочь. Постараюсь помочь. Черт! Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, больница, больница, больница, больница! Что за хуйня? полученные детали ловушки детали ловушки нужны для создания стрел карбалету огонь используйте в экране снаряжения ну, ладно раз снаряжение и где у меня раз снаряжение вот так вот в рукопашку бить Ой, где где экран информация ладно а сосредить нет может где-то не здесь у меня я думаю не здесь Так, стак-стак. Ускорение шрифт. Ага, расходу силы. Ну, я понял, что бежать надо только куда? Это раз я от кого. Ага, вот я еще в телегу будет пропустил, а там вдруг патроны. патроны вот так спички подойди к лежащему врагу и нажми нажмите чтобы его сжечь сожженное полностью уничтожать противника и расходует одну спичку скопления врагов может сжечь одной спичкой жарить можно не только туру и противников так. Чего он нам оставит если сжигать сжигать а что он нам оставит они а хрена он нам не оставил спичку только сожгли зря ладно не будем горевать так, у нас два пути Вот она, в зеркало проходит. Опа. сохранялочка. Говорил уже, зеркало не просто так. Дневник Себастьяна Кастеланаса. Ноябрь 2004 год наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кастеланас, отлично звучит. Мне нравится, говорят, мало кому удалось сделать карьеру быстрее меня, хотя мне казалось, что жаль. Ждать пришлось долго, просто руки чешутся. Приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на везу золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Хорошо. И... А, черт. здесь и снова здесь да. наверное я схожу с ума не ты не сходишь с ума а так далее видел кошмар или сейчас ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока!